Всем привет, дорогие друзья, с вами Блокченал, продолжаем проходить игру под названием Postal 2. Да ты надоел, блин. Чё он перебивает меня вечно, я не понимаю. -э в прошлой серии перебивал, значит, туда этот пёс, но ну, он уже вроде бы поумнее стал. Э -э потом перебивала его девушка. Сейчас не перебивает сам он, но ну, ты совсем с ума зашел. Кто в следующей серии придет, какой-то вертолет мне будет тут угрожать или что? прилетит точнее а, так давайте продолжим потому что у меня вечно перебиваются так ты давай не надо все я отойду лучше от вас нахрен все гору уйду и все а, прошлой серии у нас полный трэш творился мы там и на заводе были получается и на комбинате где мы только не были в этой серии нам тоже много задач задали а, теперь мы будем все это сами сами разгребать и возможно тоже на минут 40 это уйдет oh, да подождешь, ну что ты им вечно перебиваешь? Меня? Ну е ну два раза подряд, ну тебе не стыдно, нет? Ну какой-то некультурный, культурный, серьезно, чувак. Капец. Не даст мне нормально все рассказать, ну е ну ты че? Так, получается, у нас сегодня пятница, так раз разнимаю тоже в пятницу, но видео выйдет в воскресенье, конечно, но не повезло, да. Но я не могу просто снять и сейчас и выложить. Это невозможно, по сути. Потому ну, что я снимаю уже вечером, это нереально Даже если я смонтирую, это минут 30 минимум Потом рендериться, это короче, это надолго Это на день, наверное, целый уйдет по времени а, Я всем желаю приятного просмотра Садитесь поудобнее, и мы будем так раз а, эти задания все выполнять Так, сперва начнем то, что поближе к нам будет Пакетч. Что-то пакет какой-то Надо что-то пакет принести или что? Окей, давайте так уже, конечно, отвык от управления, неделю не играл как раз. Капец. Уже невозможно ничего. Ой, бляха, я понял. Я случайно к вам ошибся дверью, все, я пошел. Все, все, все, ошибся дверью. Бывает. До свидания. Бляха, а ч так агрессивно встречаете-то? -мо гостей. -мо, она бежит за мной дальше. Ты ч, мразь? Уйди отсюда, уйди к хозяину. За мной зачем бежать-то я не понимаю, а? А ч, будет сюда? На этой локации бежать за мной? Да он слышь, харе. Нет. Бляха, мне хотя бы по... Я хотя бы в эту сторону иду. А, не сюда. Ебтить, еди твою мать. что происходит? Кес. Ок. Бляха, тут какая-то разборка творится. Сейчас шмальну. Бляха, шмальну, все умрете. Я вам отвечаю. Ч происходит? Не сюда надо, сказали. Не сказали сюда, прийти, а вы что мне шмаляете? Ладно, давайте. <гас> Бляха, ты чё? Охренеть! Бляха, я планировал вас стрелять, а не у меня, в смысле? <смех> чё вы меня так пугаете? Это хоррор, это не хоррор игра, в смысле? Бляха, Аллахи шмаляют, ё-моё! Кот, давай, э, убегай отсюда. Охренеть! Он у меня стреляет. Аллахи, вы чё, с ума сошли, что ли? Нет, Не у меня! Не-не-не, иди нахер! Ай-яй-яй, эй, ты чё? Да я сам не знаю, что творится. Бляха, неудобно как шмалять, пули рассечиваются. Да попади-то в этого придурка, а. Да нет, так нельзя. Ты что у меня шмаляешь, женщина, блин? Ни хрена себе, как так. Э, в смысле, ну, самонаводящие самый эти ракеты. Манал я такие, нет. Мне точно сюда что происходит? Че сначала так жестко-то? Ну? А что это такое? Электрозажигалка? А, я понял. Но это не поможет, конечно, мне. Это типа с это, спрей в лицо, я понял, хорошо. Но это... Бляха, п ⁇ убили, убили, ⁇ -мо ⁇ что творится тут? А на вон лах на нападает, бляха, я теперь понял, где он, хорошо. Я буду знать, короче. Да как они не захватили, короче, эту территорию. А вы что думали? что Только вы умеете стрелять. Да он на залетает! Что за говно? Ты чё, мразь? Квикли, уйди отсюда, вы, говно. Ну неудобно, нет снайперки у меня, нету. Я не могу у него точно попадать. Ну вроде попадаю, хедшот, хедшот. Я ему вообще насрать. Все убил. Та женщина, успокойся! Really Нарузу, потому что она охренела. Так, давай ты не будешь меня теперь убивать. Ой, мужик, извини, это не я. У тебя там не бесконечно, я знаю. Все, я понял. Короче, говно, он просрал уже. сейчас, я его убил. Лошары! Вы не умеете стрелять, короче. все, вы не умеете, вы лохи. Поняли, Аллахи вы, сраные исламцы? Все, вы уже все просрали. Ну правда оружие у меня тоже говно, если честно. Я даже не дошел до задания, меня уже убивают. нормально, да? Гостеприинство называется. Откуда? Откуда летит пульки? Надо ну, же не мой дом залететь, правильно? Я уже в доме сижу. О, патрончики, нормально. Мне сюда надо к тебе домой прийти, сказала игра да мне сюда надо что ты делаешь зачем ты щеринку растегнул дебил застегни обратно ты что делаешь так а в смысле мне сюда написано или нет о тисак а это у меня она есть ладно куда так да где напика это ну ты можешь мне объяснить пожалуйста игру мне страшно выходить я... не нужно потом после серии облегчишься О, меня сейчас закопа будет искать, короче, наверное. Я сейчас вас найду, бляха. Запустители этих ракет. Да не может она в дом залететь, она не умная. А нет, может, походу. Я на всякий тоже пожарный сохранюсь. Окей. За деревом сидишь? Ты чё? Не, так нельзя делать. Ой-ой-ой, больно. А надо убить этого запускателя. а да умри ты, мразь. Да капец, как можно их убивать-то, я не понимаю, а? Подарок. А зачем подарок мне? Мне вообще-то пожрать надо, ты чё? Я же умру сейчас. Нормально, коты лазят. А мне-то что делать-то? Вы мне объясните, пожалуйста, что делать-то? Подарок убери свой, мне не надо. Да у меня метка там написана, как я заберусь-то? Ну я паркурить-то не умею особо. Не получится, нет. Я же не кот, я не умею летать. Блин. Да тут тоже такая же фигня. Да не запрыгивает он, все не может, он не умеет. Не научили его в детстве. Да и при я сейчас умрусь и не найду тебя хилки. Какой-то там ну, и круг, если честно. Оп, а, нет, пожрать и есть все-таки. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ну это получше, да. но все равно нам еще надо. Да у них точно должна аптечка быть, как так -то? Дома без аптечки. Жить, mm -hmm. как можно? Mm -hmm. Не, у них патроны только есть. Хавчики и патроны. Ну такой себе дом, если честно. Ни хрена нету похилиться нормально. Ну, хавчик есть, зато и патроны, ну неплохо, да. Короче, ребята, опять вылетела игра. Почему-то, я не знаю, ну, не пока, ну пока что один раз. Надеюсь, что больше такое не повторится. Хотя, тут она у меня в прошлой серии по 10 раз вылетала, я помню. Я мучился долго очень. Я не знаю, бы одна и та же ошибка, в принципе, вообще. Пацаны, мне надо пройти к одному чуваку, в смысле, он опасный. Хм, ну за что? А Парадайз Департамент? Ну ладно. Мне в принципе хана, наверное. <смех> да нет, это, это бред. Нет, я не хочу умирать. Не-не-не, это не пойдет. Надо оружие убирать. А мне сюда точно прийти надо? Какие-то наркоманы ходят. Мне чуть не нравится это место, если честно. Тут э, что это? Это казино, банк или что? ячейки какие-то ну, мне надо я увидеть ячейку что-то положить открыть ячейку не мне дальше по моему не сюда мне прям сюда надо случался и чё никто мне не откроет В смысле а что делать-то открывайте в смысле я бы что-то пришел сюда открыли быстро мрази открыли ну, и что делать? Подорвать или что? Да это запросто. А, нет, нет. Бляха, я не то под. Я не то оружие выбрал. Ну, -мо. Вот это надо. Да не понял я, в смысле? Не открывает. На, нафиг. О, открыл. Вот так вот надо делать. Короче, пацаны, запомните, вот так вот надо. Братья и открывать ворота. Вот так-то да. Другого варианта нету, в принципе, вообще. Все, сохраняемся, хорошо. Ну, 16 хп это, в принципе, не важно. Главное, что мы попали внутрь, правильно? А, тут аптечки так раз, хорошо. Все, не надо больше никаких проблем других. Это мы наши? Это наши вроде. На, конечно, наши. Угу. Наши, наши, конечно. Охренеть наши, Чем меня убиваете, вы что? Ловите подарочки. И вам тоже. Всем подарки дам. Да в смысле? Подарки ловите, я сказал. Да бляха не попал. Черт! вот именно что черт! умирайте все вы почти почти почтальон у них оружие у всех есть почтальоны сраные ага поговорите мне бляха почтальоны вы печкины бляха где вы где я не понимаю кто шмаляет Воздух? ах ты мразь шоколадная. ну подходите подходите по одному давайте Получайте, тут уже трупов на 100 штук будет. Давай, давай-давай, что-то убегаешь. Все, обосралось? Как лохов просто. А, еще бегут. Еще бегут посетители наши, да? Клиенты. Бляха, успевают эти выстрелить, это плохо. Мне не на не нравится это конечно все, но ладно. Главное сохраниться. Да пошел ты в жопу шоколадный, у вас так уже дохрена, куда у вас? Да что умираю? Почему я умираю? Бляха, странник попал. По кому вы шмаляете, не понимаю. Охренеть вас тут много. Так по одному по одному я сказал они все вместе заходим вот так вот все по одному еще гости есть ну, сейчас убьем вообще без проблем я вот тут просто потрошитель умирайте умирайте все умирайте до да вас туда херища, вы чё умрите мрази охренеть их тут миллиард вы чё с ума сошли? Куда вы пришли вообще? Готово, а чё готово-то? Я ничего не готовил вроде бы. Вот Говно-то, наверное, такое. все съебал. Я руки вам порежу сейчас. Ну, кстати, сейчас умрет, если что. У неё двух рук нету. Надо сваливать срочно. Ну я сейчас оружие-то набираю Ну что? бесплатное оружие, чё бы и нет А эти ворота не открылись, да? Они походу ко мне сейчас идут Ё-моё Все Все толпой сейчас будут меня убивать Надо готовиться, короче К земле Точно, к земле надо готовиться Сейчас мне будет, или им С какой стороны попрут, мне интересно просто Понятно, что они сюда припрутся. Ну, это естественно. Мне интересно, с какой стороны? С этой? Еще, действительно, щит. Вот именно что щет. Потому что по-другому это не назовешь. Полный щет. Надо сваливать. Срочно сваливать надо. то бляха, уже нашли меня. Ну -мо, ну че вы такие быстрые-то? С все еще приезжали. Да сколько их там а? Не ну я почти вышел кстати ну там наверное, еще жесть будет сто процентов ём тут ползут еще гады ну они уже обречены в принципе на смерть им уже ничего не поможет так говно ты умри то а? ну что мне хана ну, кот, ну это кот все подвел, это он что-то не, не защищает. Все, не ожидал вот так вот, да? Смотришь, бляха, в одну цель только. А тут сзади могут подойти вот так вот. И вперед, и надо всегда реагировать. Вы же группа быстрого э, реагирования. Почему вы стоите как овощи, я не понимаю. Не, у ну, мне это только на руку, в принципе, на самом деле. Умрите. Школьники бегут. Бляха, школьники, что-то вы творите-то, а? Школьники, вы что делаете? Бляха. Умри. Ты тоже умри. Ненавижу вас, вы говнорит. Не, ну кстати, этого можно было не трогать. Все, тебя я не трогать не буду. Ты хороший, вроде чел. Ну, стреляют, это их не проблема. Это уже они дебилы. Я все, я мирный граждан, я вообще-то самый хороший. Сборище агрессивных идиотов. Вот с этим я соглашусь, кстати. Да, вообще. Не очень умею ладить. Да с ними ладить невозможно. Они же сразу шмалять начинают с базуки. Они же дебилы. Они хуже этих даже копов. Даже тех хейтеров. Ну хотя в принципе они все одинаковые, кстати. С одной бочки их, короче, делают. Натор какой-то. Детонатор, наверное. Потом еще какой-то жопи анкелклера. Анклклера. Короче, серия растянется очень надолго, я чувствую. Какой-то. О, алкаши! О, кстати, ну, с ними быстро можно расправиться, в принципе. Но ХП у меня нету, это уже плохо. ХП у меня вообще не существует. Здоровье тоже. Ну, придется как-то выживать без него, конечно. Ну, ладно. Ну, это сложно, блин. Это надо сохраняться. А у меня сохра... А когда я сохраняться. Пытаюсь. У меня, блин, игра вылетает. Вот так, вот так-то тут одна напасть происходит. Бляха, а куда я вообще забрел? Зачем я в лес пошел? Я дебил? я дебил, получается. Зачем я в лес пошел, то дебилка? Я... Я не понимаю. Я правильно вообще иду? Мусульмане, ну круто, да. Одни лучше других, блин. Мусульмане, мне надо попитаться. блюешь это вкусная еда чё ты That's так не любишь жрать э, пиццу че тебе пицца не нравится я не I понял really <плэк> <плэк> бляха он прям блюет с неё. какой моче еще что мочу съел что ли серьезно да ладно <плэк> так я же вроде бы не стал на себя мужик я просто пожрать решил Уйди. Это они сами поумирали, блин, все дебилы. Я тут при чем вообще? Не надо смотреть на то, что я с тесаками хожу. Вот, их лучше убивайте, мусульмане. Потому ну, что он мне задолбал. Башка его катится до сих пор, охренеть. Вот а почему вы мусульмане убиваете? Они уже полмира убили здесь. В игре. Почему вы не можете их арестовать хотя бы? убивать это слишком просто конечно но они меня убивают вот из-за этого мне приходится это делать не то что я их просто ненавижу не в принципе я к ним нейтрально отношусь в реальной жизни ну а вот здесь в этой игре при приходится относиться вот так вот потому что они меня задолбали я первые вообще на них не нападал ни разу никогда даже по сюжету когда мне надо нападать они все равно первые стреляли я тут ни при чем вообще чтобы вы понимали Почему вы так себя ведете? Я не знаю. Все. Может что я могу по этому поводу сказать? Больше нечего. Ну а что сказать тут еще? Мужик, можно я пожру? Опа, спасибо. Благодарочка. О, нормально, пожрал, неплохо. Хорошо. Ну а что, а что мне делать еще пришлось? Он бы ввязан, я предупредил просто. Просто я знаю, что будет после того, что я, когда я возьму еду. Я знаю, что он начнет меня хреначить, начнет меня убивать. Это я все прекрасно знаю. У него, у каждого тут в городе есть оружие свое. Не только у ментов и бандитов, у любых людей, даже вот этого кобоя. У него 100% есть э, пистолет хотя бы, дробаш. Это 100% есть. Я отвечаю. Я же знаю, я с ними сам общался и, короче. Я бы почти тут все знаю о каждом почти. Ну, наверное, да. Так, мы правильно идем, да? Надеюсь. Ну, вроде да, но только там такие вот повороты, за вороты, неудобно заходить вообще. Конечно, я бы сделал по-другому. Ты что делаешь? Нахрена ты хреначишь? Воздух. Воздух что-то сделал. Не, неудобно, на самом деле. Неудобно. Хей, hey, kids. Здорово. You, Parents, are going туда. Ай, чего ты несешь такое? Твои родители э, скоро умрут или что? Мужик, пацан какой-то злобный, ⁇ -мо ⁇ Его надо арестовать, в смысле? Он хочет, чтобы мои родители умерли. Нифига себе, вот это, блин, да. Заявление жесткое. Ай. А куда нам надо? Опять я к этим мусульманам, вы задолбали. Да реально мусульманам придется. Ай, больно, ему умраю. Не, мне вообще здесь надо что-то сделать. Может что-то на плакате сделать? Реально? Ах, бляха, действительно, ах. Мне нужно. Да. Мы знаем, что тебе нужно. Ты уже самой серии с начала серии это говоришь, блин. Но мне надо с кактуса допрыгнуть? Все нормально. Ч ⁇ ты хакаешь? ю Юспот. В смысле? Какой спот? Я нормальный. Да что делать-то надо? Пострячь кусты, я не понимаю. Что мне делать? Да ну хватит. Да ну перестань. Really Ч ⁇ мне надо сделать? Подорвать эту плакат или что? А, блять бензином, сжечь его? Я не, я не понимаю, серьезно, что они от меня хотят? И чё? Мне только игра начала зависать больше А плакат вообще насрать Он не горит Я дебил, походу, реально Я полчаса на одном месте хожу А мне по сути надо сейчас Сюда, наверное, да? Да? Я дебил <свес> ну как мы же таким человеком быть, я не понимаю. Ну серьезно. Ну говорят, получи альтернатор, по обойди, ну -мо, а я как дебил туплю на одном месте стою, ну конечно. По-моему, я здесь был, кстати, в прошлой серии. Да-да-да, мы на заводе что-то тут что-то делали. А это я помню. Убери спички, пожалуйста, дебил. Спички детям не игрушка, а ты ребенок. Потому что ты тебя ведешь хуже, где ребенка даже. Да, мне походу реально тут надо обойти Вот так вот Всю карту Здорово, э, военщики Я поеду дальше Пойди пообедать Это да, смысл? Я могу сейчас гамбурхер пожрать definitely... Все, я наелся, я могу уже не обедать А, это, нас... это свалка что ли? ё-моё Альтернатор, бляха А что такое альтернатор, реально? Это типа какая-то Пушка что ли? взрывчатка альтернатор Ну я не знаю я хэзэтер о крабы кстати. это все с прошлой серии по моему было из позапрошлой даже hey. hey, Chico, 86... генератор дай факт или Не, одни там тебе факел пять сотен ты че угораешь мне только, у меня столько денег нету, вы че, я не даже... знаю <звы> У столько баксов не бывает никогда. <звы> Ни хрена себе 5 сотен, но это надолго, кстати. Ого, куда вы меня подбросили-то? Вы че, угораете? Какие сотен баксов? У меня столько денег нема. Какие-то вы злые пойду. Я зайду попозже, наверное. 500 баксов, мне хренать, это банк надо ограбить, реально. 500 баксов, у меня 78 долларов, в смысле я бомж. Не, мы начнем, когда я уже заберу деньги. Это долго, ну серьезно, не-не-не, это долго очень будет. I need to take a ты, ну ты вообще оригинальный. Все, я уже добыл 1200 баксов, не спрашивайте, как я их заработал, в принципе, где я их взял. Ну Хотя, ладно, по секрету расскажу, я банкорбанул так, чтобы наверняка было. Все, а, Ну, я не знаю, где этот мужик, он куда-то исчез, 500 баксов что-то сказал, и все его теперь нету больше. Кинул, короче, меня. Ух ты, ёбаный, вот. Что происходит? Yes. Что творится-то, а? Что, вы тут питомник открыли? Бля, какого-то жарило. Жестко. Я... Чего? В смысле? А, это, я думал, это из жопы рука тут торчит. Что за бред? Как такой может быть? А это, оказывается, я понял, поджигалка, я... Хорошо. Допустим. -мо, тут вообще опасно. А, вот, кстати, реально тут собака-то хрена. Ну, допустим, а что мне делать-то надо? По сюжету это, да? Мне что-то здесь надо сделать, короче. Двигатели сядь а, и типа машину хотел свою починить. А, вот чё, Альтернун, бляха, я теперь понял. А, типа собаки побежали. О, закрыли вход, кстати. Ну, я собак уже завалил. Где собакины? Это один собакин? О, подумаешь, я думал больше будет. О, ни хрена себе, он же учит, не, ну не то, что живучий, он просто не умирает. Не, он ловкий очень. Что, еще побежали? Говнари. Покупайтесь в озере, пожалуйста. Да не, против собак самое лучшее средство. Они даже добежать не успевают. Разлетаются на кусочки, короче. На и на бифштекс. Хочешь на бифштекс пойти? А ты хочешь на бифштекс пойти? Еще пошли. Того ж до хрена, ну. Бифштекс, готов один. Да что ты блюешь, нормально все. А, это все равно ловушка, смотри, тут выйти нельзя. А мне нужно выбраться. Да ты откуда взялся? С неба свалился, что ли? Совсем уже охренел. Так откуда они берутся-то, я не пойму. Подожди, что сделать-то мне надо? Непон. Так а куда мне идти-то, ёпта? В смысле, это что, замкнутый круг, что ли? Тут нет выхода. Лабиринты сраные, ненавижу. Ничего что-то детство их ненавижу. А у вас сколько тут, а? Дай пройти. Да собакин, почему тебя не раскирачило, а? Да сколько вас тут? Все, я сваливаю. Как же хочется. Да мне хочется их убить всех и убежать. Потому что мне уже надоело это все. Мне это все говно надоело, вы понимаете? Ладно, я уже сохраняться не буду, потому что у меня игра вылетает. Я попытаюсь не умирать максимально. Потому что меня задолбало. Третий раз я уже не выдержу. Все, нам надо самый верх и заканчиваем прохождение, наверное. Потому что я больше не выдержу. Да ну нахрен куда? Я хочу сегодня хотя бы, чтобы было три миссии только. Хотя бы. Так, это мне правильно, да? Ну, вроде сюда все идут, значит, я пойду, а ч ⁇ Все идут, значит, правильно, все идут, нормально, мы и пойдем тоже. Пойдем за толпой, почему бы и нет. Вот так вот. Чисто по логике Все идут и я пойду, чего нет Все будут идти наверх, но я не пойду, нет Мне туда не надо, потому что Блин, а куда мне идти-то, серьезно? Какая херня запутанная, я вообще не понимаю Кто мог такую придумать вообще карту? Не, ну понятно, 2000 все-таки какой там третий год, да? Ну, все дела, но все равно мафия, по-моему, даже проще было С картой хотя бы Его можно было пройти без проблем а тут с проблемами будет. И вылетает игра, причем. Мафия хотя бы игра не вылетает. Это из-за это, это, это и можно ее, в принципе, любить, а это и вылетает все время. Я нажимаю Escape, она вылетает. Я хочу сохраниться, она вылетает. Ну что за говно? Нет, не без сохранения играть или что, на клавишу какую-то нажимать. Как в Сталкере, что ли? Не, ну я мог бы, в принципе. Я не знаю просто, как это в этой игре делается. Может быть так нельзя. Сталкер все-таки намного младше. Чем эта игра. Ну хотя по графике так не скажешь. По графике они почти одинаковые, серьезно. Кто играл в Stalker 1, Тень, Тень Чернобыля, тут поймет. Что разница сильно небольшая вообще. Ну, серьезно, ну посмотри. Ну, машины такие же. Ну, текстуры такие же, в принципе. Ну, пальм там нету, ну, в принципе, какая разница. Ну, все равно деревья такие же, в принципе, ничем не лучше, ничем, ничем не хуже. Так то я не знаю. Компро компромат, кстати мы туда не ходили ни разу еще это для нас новая территория считается но она была закрыта, кстати с каждым днем все больше и больше вот этих так раз территорий открываются вот я только недавно это понял пару где-то, ну хотя не, не пару минут назад а вот где-то полчаса назад но, вам, но я вам это не говорил еще с прошлой серии еще понял короче типа что она так работает да что происходит вы кого ищете? я не понимаю опять какую то главаря или что банды если что, я тут ни при чём если что О, что то горит короче а теперь я понял что они тут пришли на танках серьезно вторая мировая третья танбас что происходит здесь у вас бахмут я не понимаю что вы тут творите ё мое, тут какая-то реально банда Пожалуйста, оставляйте внутри, не пытайтесь покинуть это здание. Не обращайте внимания на людей с факелами. Не трогай нас, мы простые прохожие. Мы просим вас, чтобы себя чем-нибудь горючим и собраться в одном месте. Диктор это говорит. Книга открыта мне, что я должен убить тебя, а затем... Тебя? Ты сам самоубийца, что ли? А Кто-то должен принять командование. Я не хочу умирать за это я хочу чтобы эта проблема была устроена пирожок вперед я уже занимаюсь этим вперед вперед ну вы самоубийцы короче от эфи от у них там станками не получилось их захватить мы не фанатики получи порцию свинца я умри у нас здесь проблемы зачистить эту область Прочистать периметр а я вам с этим помогу да я молодец я робин гуд короче помогаю людям Хотя не знаю, кто тут виноват на самом деле, но я помогу, конечно. Да вы задрали, ну вы с... собаки, ну. Да вы уже мрази, все меня убиваете, я не понимаю. Стоп, умри ты, говно. Да не умирает оно, в смысле? Ты тоже умрешь. Я тебя вообще не трогал, что-то меня начал хреначить, я не пойму. Не надо блевать, все нормально тебя будет под контролем, я вам, я да, я вам говорю точно. Бляха, а тут реально у них разборки, да, на танках приехали, ничего себе. Тут что серьезное, так понял. <ито> Это я так на всякий случай. Вечеринка, да тут жесткая вечеринка на самом деле. Пацаны, вы что творите тут? А вы меня убивать не будете хотя бы? Мне прям в центр надо э, пройти, а я не смогу. Они тут прям их очень много. Не, ну а почему первые кинулись на меня? Я не понимаю. Я же ничего еще не сделал. Я понял. Get up. Вот и все. Ой, кинули, кинули, кинули, кинули говно. Говно-то кинули, серьезно. А куда ты побежала, мать? Ты умрешь. все ты умираешь в кустах. Так, что я мне делать то я не пойму. Ахренеть! Надо этого дебила убить срочно. не ну это говно точно, полное. А только хуже сделает. Но эта штука должна помочь. Ай, больно, в смысле? Но он умер. Но мне не очень хорошо, мне надо покурить. Да, я, я осуждаю все эти курения, но мне придется это сделать, иначе умру. Да, я фрей, фрейд, я фрейк, но фрик, и, но все равно мне придется это покурить. Так, что делать? Подземные пути тут есть? Я хотел вам помочь, но потом вы что-то не очень хотите, чтобы я помогал. Не сюда. <смех> так, надо назначить. О, да. Какая клиника, ты чё? Какой провериться? Я просто хотел себя потушить. Клинику мне записали. Да вы ч ⁇ серьезно что ли? Вот что ты хотел, мужик? А да вы отморозки тут вообще. Полные отморозки. Вы все умрете, ясно? Вы негодяи. Негодяи должны умирать и в мучениях. Как вы. А может это все-таки не негодяи? Может это зря. Да нет, что, негодяи. Иначе тут армия не приехала бы против них. Негодяи, их надо всех искоренить. Него,дяй и. Нихрена себе, у них тут. А, Офигеть! Ой, баба что-то. А чё баба тут валяется? У вас тут трупы, серьезно? Это не я, кстати, а тут уже было. Вы своих убиваете, короче. Вы совсем с ума сошли, что ли? Что это такое? Аптечки? Аптечки на каждом шагу, как будто бы они меня реально хоть должны были убить. Мой вот ты зря все это вот это делаю. Мой-то дебил? Возможно, я дебил. Возможно, не нужно их убивать вообще, вовсе. Хотя тут столько оружия. Я уже даже не знаю, нужно, не нужно. Так, а что мне-то надо делать по заданию? Анклэдэф, анклэдэф. Ну вот это так, я понял. Анклэдэф это плохо. Ну, мне прям тут что-то надо сделать. Да тут никого нет, я не понимаю. Я всех жох просто, я мясник. Ой-ой, это плохо, да? А мне-то что делать надо? Блин. А мне-то что сделать, серьезно надо? О, все понятно, он уже застыл в воздухе. Все с вами ясно. Ну Ладно, будем выбираться, наверное. О, тутите, да? Наркоманы, сраные. Умрете вы все в аду, ясно? Слишком легко, но ну, я бы не сказал. Надо пробраться сюда. Я всех завалил. Что? А что ты хотел? Вы все в аду загорите, ясно? Черти. Вместе с копами, вместе со всеми. Они все равно меня ненавидят, почему-то. я помогаю, они меня хотят убить. И что произойдет сейчас? Right Клоны вступают. На танках? А что делать-то? Автосейв будет? АТФ. А что происходит? Кое-что мы отлич... yeah. Да, я знаю. Кто-то хочет меня убить. Давайте по одному. Наступают, действительно. Тут он не соврал, мужик. Они действительно наступают. О, курилку возьму. Курилку возьми, а. Чтоб не помереть смертью дикой. А там реально все сгорает, да? Школа. Не хрень какая-то. Сыпится что-то. Ну, это фигня. Ну ладно завалить отсюда. <связать> <связать> по одному, по одному. По одному, по одному, все хорошо будет. Тайди да, ты в жопу. Я не боюсь тебя. А вот это плохо, это плохо, кстати. Это тут самоубийцы у вас в отряде. У вас в отряде самоубийцы. Вы в курсе? У вас в отряде какие-то дебилы. Вас чекуну дернул, он дернул, Чеку, Валите отсюда нахер. Умрете вы все, мрази. Чеку он дернул, я видел. Он дернул, чеку, он дебил. Зачем он это сделал? Ты падать будешь, ясно. Вот придурки-то, а! Зачем чеку-то дер... дергать было? Да сколько вас там, а? Я теперь понял, почему так много хилок. А, нет, есть все-таки выход. Все запутано, но мой есть выход. Выход всегда есть, я говорю. Выход всегда есть. Да, он не самый лучший, конечно, но это хотя бы лучше, чем ничего. Чем в этом нет застрять и сгореть, заживо, как вместе с ними. Я лучше все-таки выберусь как-то-нибудь. Все, уходим. Уходим быстренько. У нас розыск будет, наверное, 8 лет еще. Да мы всех убили, мы, весь, мы всю полицию города город заболели походу сейчас. Обнаружен. А кто это? А кого ты кидаешь, дебил? Да я не знаю, кого то кидает гранаты, я таких не знаю людей. У нас все хорошие пацаны. Опа, минус, опа, минус. опа минус опа минус Все, всех убили красавчики мы Ой-ой-ой. Жиря... и мазила но я вылет, я выжил 20 минут у нас по времени это все зашло Ну я посчитал он 20 минут у меня время счетчик стоит ё у нас разыскивать будет пять лет я говорил. И все? Это все? Это весь отряд. Печаль беда, конечно. о а чем мне париться А нет, мне надо еще сходить в больничку. Мозги полечить, мне плохо все. Я знаю, у него психика вообще бед, беды большие, с башкой. Ему лечиться реально надо. Так, а куда? Прямо, налево. Чуть-чуть наискосок. Ну окей. Главное копов. Угу. Главное копов не смотреть. Не реагировать на них просто. Просто иди, куда тебе надо. Ну, потому что это надолго все затянется. Да пошли они в жопу. Я их не боюсь. Хей, здорово. Только мне надо сваливать отсюда. А у меня все разы... Меня весь город разыскивает. Стой на месте. Ну да, да, да, я такой, конечно же. Да-да-да, <съёк> я наивный такой буду стоять сейчас. Мне надо сваливать быстрее А мне меня... Давай, стой Подожди Но и все равно не отпустят Меня смертная казнь ждет Куда мне останавливаться? Все, в клинику, быстро в клинику идем Бляха, в клинику, быстрее. Меня тут уже разыскивают опять. Клинику давай. Хей. Хай зер, только меня убивают сейчас. Давай быстрее, говори мне. Видишь, тут за мной охота. Мне лечиться надо. Как дела? В смысле? Mm -hmm. Да, помогите мне. Да, меня рвет, потому что я чокнутый на голову. Снимите штаны. Чего? Меня туда что-то сейчас убьют. Каким рецептом, бляха? Вылечите меня, пожалуйста. Нехана. Я говорю вам, надо быстрее. У вас тут три трупа, короче. В морг позвоните такой по рации, да? Скажите, тут три трупа лежат. Без головы. Так, что-то... Да, ну не ари, нормально все будет. Ну я же предупреждал, что надо что-то было делать. Помогите. Да все, короче, они уже не хотят мне помогать. Охреневшие, зажиравшиеся. Ну, блин, да я тут опутаюсь ходами. Смотри, у меня видишь. Да в смысле, мне сами сказали, что мне надо ганнерию вылечить. Вы чё Аптеку. Серьезно, аптеку мне придется хреначить. Не, ну это долго. Да, блин, я умираю уже. Вы чё? У меня уже 20 хп отнялось. Быстро лечите меня. Сейчас на носилках придется уносить меня. В смысле? Вы чё, хреневшие мрази? Они не хотят меня лечить. О, сейчас бензопилой кого-то порублю. Вы серьезно, доиграйтесь. Ой, блин, да что творится-то где аптека? Давай я аптеку возьму, куплю, рецепт. Все, что надо венд это аптека? Ну окей, давайте в аптеку сейчас загоняю быстро и все. Hey, what... Это аптека? Где аптека? Вы мне скажете? Я походу не вылечусь, да? Ой, я поставщик здоровья 900, Пожалуйста, станьте перед насытием ее. Если у тебя маленькая, подойдите ближе прямо к черте. Чего? Это что за говно? Старайтесь не близкать меня. Окей. Okay. <laughs> что это такое? Я умираю в курсе. Я не попадаю, я косой еще. Вс. Чё, не работает ни хрена? Опять кидал его, да? Ну, в принципе, я знал. <звук> да там все уже заполнено, в смысле? Ты нехороший человек, ты сам понимаешь, правда. Судая оперативка, это отвратительно. Спасибо, что помочили Приятного вам дня. Обнаружено звук... Злокачественная гонорея. Next. о злокачественная Diablo. еще. Бляха, нажирался гамбургеров своих, да? Теперь гонорея у него. Лабил. Да, все, хорошо, вылечился, смотри. Нормально, я пошел домой, я здоровый. мне розыска нет. Все, новый человек, считай, новая жизнь. Вы до сих пор этих трубов не убрали? Ну е-мое. Капец. Не убрано, кап... конечно. Пацаны, уберите своих дебилов, пожалуйста. А то портят вид весь. Я тут ни при чем. Ой, бляха, я, я серьезно с расстегнутыми штыринками ходил. Ой, я дебил. Ну я ну вы мне сказать могли хотя бы, а. Чего вы сразу уже побежали? Не мы какие-то придурки. Вы не могли сказать, что у меня решинка рих -рих расстегнутая. А что делать? -то? Я не выполнил задание еще? Go to Home. Так я же пришел домой. Там да мне плевать на этот фильм, и они меня хотят убить, кстати. Мне надо домой, мужик, домой, домой, домой, домой. Ой-ой. Хотя -ой. это, это не против меня. А меня за что-то? Капец, что творится-то? А? котов убивают. Охренеть. Пацаны, что творится, вы мне объясните? Я просто иду домой. Бляха, оставьте меня покой. Бляха... Коты с неба летают. Что творится? Дайте мне домой дойти. Да они реально меня домой хотят отправить полностью? Типа, раньше... Да ну и нахрен, я не дойду живой домой сегодня, ты чё? Такая да жесть творится. Я наркомания, мне... Бляха, мне после этих таблеток штырит так. Какая как те... фетва. Какая фетва, дайте мне домой дойти, да ёпта. Ужас, действительно, чё творится-то. Меня домой дойдите дойти, а? Спокойно, живым хотя бы. Без родоска, без ничего. Без котов спадающих. <свеч> Все, хватит орать. Давайте разбирайтесь теперь со сланцами, <свеч> дебилами. Они меня всегда портят жизнь. Да что творится-то? А? Чё, коты вечно спадают с неба? Все на землю. Да что происходит-то, ну... Почему все умеешь? Что творится опять? Меня вообще какая-то дичь творится. Чё, не надо было таблетки все сожрать. Ну ты придурок, что ли? Надо дозировку знать свою. Ну, сначала я 100, с... 100 с... таблеток сожрал сразу. Даже с... не запивая ничем. Ну, дебил. Ну, конечно, он сейчас умрет. Все против меня. Неудивительно, почему? Это да дебилом. Кстати, я домой почти уже пришел. У меня чуть-чуть осталось. Да, мне чуть-чуть домой осталось. Д дайди мне, пожалуйста, дойти домой чуть-чуть. Осталось. Уже серия почти час идет. Вы че? Куда столько? Ну это вообще. Я наоборот хотел сократить. Катерин. Уйди, мужик. Я тут ни при чем, я просто домой иду. <смех> Наставляю оружие на них, я, не, я тут ни при чем. Взять его. Меня? Что я вам сделал-то? Я домой пришел, Вы чё делаете, придурки? Я, кстати, машину должен починить, вроде бы, завтра. Ну, в следующей серии, так раз, да. Наверное. Ну по сути да, я же принёс этот вентилятор, у меня вентилятора не хватало. Дорогая, я вернулся. Не поверишь какой день у меня был. Я вообще в шоке. Как раз вовремя, время, возьми, ты не забыл прям гравийную дорожку, мороженое. Что, кого-то убили? Меня убили? Замороженное убили? Вы что, угораете? Меня замороженное сейчас убили или чё? Я в раю? Yeah, like ну что, похоже, в итоге все закончилось благополучно. А, Чамп? А правда, что вы подумали? Виагру? Именно детка. А, у кого-то веселая ночка была, да? Мистер Чувак, пришло время поставить вам клизму. Не надо. Таблетки все-таки были плохие. О oh, дьявол, это был всего лишь кошмар. Так, ну и где я теперь, что-то возьми? И почему у меня болит затылок? расслабьтесь ну, я надеюсь у меня обе почки на месте доктор мингер у вас была серьезная травма головы вы едва выкарабкались после несчастного случае с оружием а меня все-таки та баба убила я вернусь попозже осмотрю вас открытки мне а я ведь здесь всего на одну ночь так так так поправляйтесь П.С. мы изымаем за неуплату ваш три компания изыматели от сми Х.З. Надеемся, что это... Ваши беды скоро закончится и вы снова будете здоровы и счастливы. ПС. Если вы не погасите задолженность в течение одного дня, чем будет повышаться. Приют для собак. И последнее. Надеюсь, вы... Ты сдохнешь. Я возвращаюсь к маме. Ненавижу тебя, жена. Ну, хоть одна хорошая новость. Да. Капец творится. А за что собаку-то? трейлер? я не понял. Ну, хотя Да-да-да. А да. и вернись назад. Похоже, мне нужны бабки. А в принципе... А в принтере-то как раз ходили чернила. А что это такое? А заработайте из DAO для исследований. Подробности в окне информации. Отлично. А где у меня 1200 баксов было? В смысле? Вы чё? Не мог заплатить штраф, крёбаный, или чё? Дебил. Да? А все начиналось, кстати, с мороженого. Че, это пятница, да? Суббота? А, суббота, это же суббота вроде. Опять петиции. Все начинается, короче, сначала, да? Ничего его жизнь не учит, короче, все он просрал опять. Ну, было, короче, говно, и то просрал, ну капец. Ну, все, будем на этом заканчивать. Серия и так очень длинная, очень оказалось. Это мне? Не, ну я как бы еще живой. Не, не надо